Поставил, там, ушел, ушел ушел ушел лежа лежа, лежа лежа лежи лежи лежи лежи пошел у за ящиком стоит один минус минус стоит минус стоит минус стоит да, минус стоит Пацан, Подсо... давай, корыцу, сюда, подкинь, подкинь тебя, лесок, да, Там э, что ты с колесом, нихуя себе? А они с колесом, Вы что не посмотрели, так есть дом или нет? Ага. Что, я нет, не я курить ходил. Заебись. Он там Йо. же на плетенках стоит. Да там же он Иду, да. стоит, Идут, стоят, стоят, вор, идут, и... идут наверное. Короче, Ясно, 20 секунд. Ничего не успеет он сделать. На следующий раунд, смотрите, если они занимают правую сторону, просто один подбегает, один палец ставит, и через бак вот этот проходят за дом. Хотя бы три человека. Они обходят с другой стороны. Кто-то палит, отвлекает Мы проиграли. От Противник уничтожил нашу Слушайте, команду. Да? Через правую сторону, да. через бак Заполучите коды запускайте вот, и отнесите их Мы на центр. Раунд начался. Пойдем, пойдем. Сразу кто первый пробегает, палец ставьте. Пошли, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ай, черт! Кидают. Ты они вообще. Давай, давай, за дом уходите Давай. Искусство, на на бак, на бак, на бак. План искусство на баксе посмотри там хоть видеть будешь это смотри арку вот эту ребят Очень не красивый. держите идите с парнями идите идите уходите не надо держать респург забрали правую брали, брали, брали, брали 4 человека осталось один человек кто там за откройте и все. на домике стоит кто-то Ой, блядь, на дереве. Дерево кто-то, был э -э -э. Ой пты мост! Аккуратно, на мосту стоит. Блядь, не на мосту. На мосту тоже снайпер. Подриску. Леса, крос, лежа, лежа, лежа из-за ящика. Давай, давай, давай, давай. Ой, здесь скали, Ах, блядь. Спокойно, время Кристос. есть. Время зажоку. Башня, башня, башня. Простреливает. Сейчас, сейчас. чё где он? Башни нету. Наверное ушел. Подрискую сторону. Дым есть! Бросайте да. на плен, дым! Вс, уронил А, мост уровень. На плен дым, кто есть дым? Мост слел, ребят, мост слева! можно выходить? Давайте обратно. Вон, он отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, запуска отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, Зайдите, отвожу, отвожу, отвожу, Откуда, откуда отвожу, Откуда отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, отвожу, Назад! И дай... не надо дай блять ну... да все уже тащите время, таси, таси, таси, время. Таси, таси, иди вперед теперь да. а, <свят> давай давай давай давай вперед давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай я короче буду центр смотреть, под мостом побежать на баг дайди меня с Блять, быстро, быстро блин быстро. осторожно, Глена сейчас подойти отвар <мех> <мех> <мех> это как, сука, я убляю весом не гранату под да, багом стоял сейчас я помогу ни хрена себе, у них просто ну, баранья что ли тут? что за хуйня там такая лежа Лежа, Лежа. Более. Более. Слева, заркер. Да сарки. да, да ч это за хуйня? Невозможно. Слева Возле бензовоза. Слева. Ранение не сильно, двигая брак. Бензовоз. Кина можно резать аккуратно, только чуть можно. Бензовоз. Бензовоз. Влад по в центре. Центре в Центре, центре. центре посет. Колесо снял. Теперь можно резать. Сзади, сзади, колес не надо, не надо. Сзади лучше лесенка. Давай, давай, давай. Реза, реза, резай просто. Колесо снял. Он там прямо на лесенке лежит, не в центре. колесо за, за этими, за плетенками стоит с правой стороны убежал, да. полторы минуты у вас, четверо видите? Витя, видите? через это, через бак, у тебя, <связано> только <с> <связано> сюда, сюда, сюда, ко мне кто-нибудь, да я иду. давай, он давай на снайпер встали, надо снайпер, надо идти, минута идите в кишку с кем-то, вдвоём пистолет давай я возьму Ушел с кишки снайпер, ходом он был в справа от тебя куда убегал. время. да! Мост тут! А, а День, днем, днем, днем. Труппы, беги! Иди, беги! Я возьму от него. Торби, торби, торби, торби, торби, торби, торби, торби, торби, торби, с моста торби, торби, торби, торби, торби, торби, торби, с торби, торби, торби, торби, торби, торби, торби, торби, торби, торби, Быстрее, быстрее, вот ложись, ложись, ложись, ложись. Миссия выполнена. Мы захватили коды. Давайте кишку, кишку попробуем прорвать. Добудьте коды да, запускать я... и верните я... их а на я нашу базу. Раунд начался. Я подсажу, не Приступим. Давай, давай, давай. Подожди, я не Все, ребята, давайте, давайте, нет Мед нету них. Аккуратнее, отменился, от минуса, играем. Медов нету. Ходите, еду туда. А, где мой друг теперь идет? да. да да Нихуя да он автосодер, говорю. Да так это бред, согласен, он тут и сразу шмаляет, просто лобинный. Да, и... да, спасибо, все. спасибо, Том. Аккуратно. А, весай, Там нет никого, просто весы. Коды запуска потеряны. Где? Дом. Домик. Домик. Домик. домик. Наш я домик. Думал, я Прос, я Там <с <с <с вот <с <еще лезь рейху> Лапрезы где-нибудь кого-нибудь. Вот там вот слева. 14-13 секунд. 10 Все туда враги убиты. Раунд выигран. А ну, давай попробуем опять Заполучите пушку. коды запуска и отнесите Для их на базу. Ну подки... Раунд Давайте начался. начался. Парни, пешка, медики будут лучше. Слева, с правой стороны, Нет. ХП, ХП, ХП. Я сейчас, сейчас я помогу тебе. Я уж думал, что здесь я останусь. Спасибо. Пар, пар. Парни, левый, пар, я прошу ХП, вы понимаете, я точку держу. Я отселил двоих. Если бы мне давали хп, я бы я остальных посливал бы. Прошу, хп дайте, побежали, мимо. Дай мне бота дай мне республики. Дали-ка на мосту. Конкретный. А на мосту, блядь. На мосту, на мосту, на мосту. А у тебя. Он видит, На респе а, у себя да, он был. Да. Пиньте на него сразу, парни. Ай, с моста, с моста. Ты видишь Блять, понятно. Ах, ах лес на респе я еду, блядь, ч вы там делаете на респе, парни? Сейчас за счет будем Нормально. Ух, сбоч. Сзади дом пошел. Сзади дом Подожди, подожди, отсюда Блять, не сливай инфу, если не видишь. Я вижу, в том-то и дело я сверху смотрю. Сиди, сиди. Мы проиграли раунд. Да у него Противник уничтожил нашу команду. Дайте на Охраняйте коды запуска от врага. Дайте нам мост, пацан. Раунд начался. Выполняю. Я думаю, смысла нет на ляуха. Кто Либо вс ⁇ Да, вообще хуя не попадают. Да баки вас найдут. Хороший. Смотрите, походу. Помеди, задоненько, походу. Задоненько, походу. Сзадоненько, походу. Сзадоненько, походу. Сзадоненько, походу. Сзадоненько, походу. Сзадоненько, я приглашаю. Я надо, я надо, да, я надо, я надо, я надо, я подберите снайперку да на нашей респе, на нашей респе за ящиками все на нашу респу убежал Фидора. все враги убиты, Лежишь. раунд Фидор, выигран да. благородный диобан игрок, защитите деньги, годы моли. запуска мост, мост, любой ценой осад. раунд начался Есть. Блять, За мной Блядь, да это что за хуйня? Айди же Медик, медик, медик, медик сзади. Сзади. все еще, еще медик сзади, еще медик сзади. Тихо, тихо. Скиньте дыр на бочки. Бочки, дайте эти надо. Б... Бочки, бин, бочки, бин. Мы выиграли раунд. Отлично. Все враги уничтожены. Естественно, невозможно с ними соревноваться. Защитите ради запуска стреляют. любой мост, ценой. Мост, мост, мост. Раунд начался. Станьте за домик там медики обходил, Мини поставь либо. Справа нету, слева пойдут или центр. Справа вообще никого нет. не слева, Блять, все подкат подвижно, блядь, блядь. Заходит, идут тебе. Эй, эй, эй, эй, эй, эй, идут. Mm. Подумно, грешки идут. Под домом лес подумал. Да. Короче, много там. Четверо вроде. Да, там уже Подкатчик. если ты не бесполезно вот у тебя прям здесь на еще да заходи у меня хлапай да. Да, да хуеть блять мы проиграли наша команда уничтожена Ванги ёбаные были. Опять, мозг, знаете. Согрейте эти Растяжки поставьте, растяжки поставьте. Растяшки, они растяжки не надо. увидят. За домом, за домом, поставьте. Идут обе Выход из задома, они растяжки не видят, они не траят. Все. Все. Все. Все. Все, мост, мост ребят, мост. мост, пойдемте кто-нибудь на мост. А не, я на пусту, и снету, и не занимайте мост, нет его. Нет, у нас просто правую сторону с моста стрелять левше. Парашюмер. На баге стоит, на баге стоит, что на баге стоит. стоит. Грех у тебя, на тобой грех. Бля, пацаны я, я, я. Смотрите, отпустите, можно, они там нет, сейчас отрезаются, бля, пацаны Давай, давай, бля, давай, давай, давай, пошли давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, за домиком давай, давай, давай, давай, вот так давай, поднимается давай, Решите, лево за ящиками. Можно резко. Только под подкатом делать как хочешь. Помогите Решите, мне! Рис, Пора зажимать. Они здесь на респе шуркаются. На респе, шоркаются. на респе. Всё, на погнали, респе. Я Давай, давай, заходить. Давай. Давай, давай, сюрприз. Мы победили. Хорошо. Команда противника Красавчик. уничтожена. Не помог, да? Я не это